Карина Вадимовна, ваша дочь ударила Петрова и оставила ему синяк. О, какой ужас! Я же тебе говорила, когда бьешь, заматывай руку в кофту, чтобы синяков не оставлять. Карина Вадимовна, мне кажется, у вас какие-то неправильные методы воспитания. Вам кажется. Попрощайся с одноклассником. Расскажи что-нибудь о себе. Я работала ведущей прогнозу погоды. Круто. А сколько у тебя было парней для меня? В Казани 4-5, в Питере плюс 2, в Москве плюс 14. Ой, Карина, это ты себе губы накачала? Я шла, за мной шел мужчина. Он дверью сильно хлопнул, меня не заметил. Вот он мне, короче, губы расплющила. Что, правда? Хуя вдоль, ну конечно накачала. Бля. Такая взрослая, всю хуйню всякую веришь. Слышишь ты, я с тобой расстаюсь, ты мне нахрен не нужна, поняла? Тратить будешь, знаешь, чьи деньги? Не мои. А, молодой человек, а вы вообще кто? Да я вот здесь просто стоял, ты вот такая красивая, ты по-любому бы мне мозги все вытрахала. Я решил с тобой расстаться, даже не знакомить, блин. Харин, какой у тебя большой чупачус. Да он просто в моих маленьких руках такой большой, смотри. А, а это совсем так работает? Ирина, я с тобой расстаюсь и забираю все свои подарки. Блин, это получается тебе отдать целую кучу нихуя! А если... А что? Ну хотя бы... А нет... А... Пошли домой. Лис, у тебя прокладка есть! что? У тебя прокладка есть! Чёрт! У, у тебя прокладка есть! У меня есть! Карина, мне тяжело об этом говорить. Я тебя бросаю. Нам нужно расстаться. Только не плачь, Карин, не плачь Это слезы радости Так классно погуляли, может быть ко мне Что? Ты зовешь меня замуж? Я говорю, может быть ко мне Слушай, ну мы так мало знакомы, а ты уже хочешь, чтобы мы поженились А, я понял, тогда еще погуляем Ага, а потом в кино Но ты что делаешь? Ты, ты, ты голая? Я похудела на 7 килограмм. Я хочу, чтобы вот каждый вот этот вот мужик видел. Блин, Оль, мне кажется, меня что-то полнит. Я даже не знаю, что. А я знаю, что. Все, с Марой больше не дружим. Она а тощая ссу. Любима, как бы назывались наши отношения, если бы они были сказкой? Ну, красавица и чудовище. Лена, Руслана, ты же не чудовище. я не про себя. Наши отношения назывались бы сказкой «Мальчик с пальчик. Девочки, что такие грустные? Может быть, вас на великах прокатить? Нас уже прокатили. Мы путевки в Турцию купили. О, может, в Краснодар поедем? О, может, ты на пойдешь. Баргаев, хватит грызть ногти. Да у меня привычка, Карин. Я рада за тебя, но зачем ты грызешь мои ногти? Свои грызи. Да я свои уже догрыз, грыз, блин. Потри меня. Я исполню любое твое желание. Любое желание? Я хочу... Я хочу не работать и получать деньги! <как> Ирина, как ты ласково Женю называешь? Гимнаст! Потому что спортсмен? Нет, потому что посмотри, как он под меня прогибается! Женя, кофе! Сейчас! Держи. Женя на ручке устала! Раз, два, три, раз, два, три, раз... Ой, Карина, какая ты молодец. Ты Женя танцевать учишь? Нет. Сексом заниматься. Потом можно раз, два, три, Раз, раз, три, раз, два, три, раз, вот ты видела, Жень, подержи сука. А, Ты кого видел? Кого ты кого видел он сумку? ты видела, вот... ты видел, а, ты а, видел, ты видела, ты видела, ты видела, ты видела, Карина, ты постоянно надеваешь мои вещи. Вот круто тебе в моей рубашке. А тебе круто в моей жизни? Карин, ты такая красивая, у тебя такие длинные шикарные волосы. Это не ее волосы. Что? Сука. Навились, это моя девушка. Чё розовый, отойди! Карин, давай как-нибудь сама, они меня не слушают. <соспит> Зай, Аль Аль давай! Карин, поехали, тебе уже рожать пора. Нет. Да почему? Да потому что сейчас какой месяц? Апрель. Я не хочу рожать Овна, они все упертые. Ну давай еще месяц подождем. Карин, да совсем. Я так люблю стирать. <соспит> Стирала бы каждый день. Кого бы отстирать сейчас? <соспит> Какого-нибудь грязного, Да. <соспит> <соспит> Карин, а вот сколько будет 150 плюс 150? Три сотни! Блин, ну Карин! Я не буду этого говорить, я знаю эту шутку! Ты какая зеленая, как сопля! Чё? Мара, я купила виноград! Карина, это вино! Нет, это виноград! Просто я так долго ехала в пробке, что виноград забродил! Карина, Нет. это вино! Нет! Это пустые бутылки. Вино уже у меня внутри. На, выкинь. Да что ты вообще для меня сделал? Я ради тебя нос изменила, грудь изменила, волосы изменила, нос изменила. А ты что сделал? Эй, не надо. Вообще-таки я тебе тоже изменил. Что? Что? Такая тишина. Интересно, почему? Но зато так хорошо. Здравствуйте, а у вас есть секс? Вы хотели сказать соль? Ладно, пойдем по длинному пути. Здравствуйте, а у вас есть соль? Соль есть. Карина, объясни мне, куда с моей карты делись все деньги? Деньги, деньги, мне на И. Испарились, тебе на с. А поехали к тебе? А давай лучше к тебе. Ну, поехали. Но ты же сама хотела ко мне Как я не поняла, это чей волос, а? Этот длинный, неломкий, пахнущий лавандовым полем, волос твой? Да, ты волос у меня, да? Моя богиня Не трогай Я как пол, мне нужна Да какая гайка, мне любовь твоя нужна э -э Давай гайка может, все таки любовь? Не-не-не, давай, Гайка, да. у меня там дела важные, ужас. Карин, а ты знаешь, что мне говорят девушки, когда я предлагаю им секс? Нет. Блин, ну как ты узнала? Карин, ты меня точно поймаешь? Конечно, поймаю. Я на сто процентов могу тебе доверять. Давай. Классная жопа. Спасибо. Пошли отсюда. Ура слушай, Сережа, Витя, не, может, Мага. Слушай, мы же с тобой давно встречаемся, может, покажешь свою фотку в паспорте? Да, конечно. Хострик, Хострик, ты так хорошо здесь получился. Хм. Ой, блин, ну и имя. Вот оно, прям под твоей ногой. Может, это пилюмок? Ты ни с кем не переписывался. Нет. Этой сучке не писал. Да честно говоря, не писал. Подойди сюда. Я тебе еще раз спрашиваю, с кем приписывался? переписывался? Ни с кем. Родная, подойди сюда. А не, не, не, писал, а написал Карину? Я умею вот так. А я умею вот так. А я умею вот так. А я умею готовить, как богиня. Блин, ты же не готовишь. Оля, заткнись, я и так проигрываю. Как богиня. Вот так вот варю. Конченый, чмо. Изменил мне. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да еще не со мной! Слушай, подругой! Ольга такая хорошая! Говно! Мне вот и всегда было интересно, где эта связь с дождем и московскими пробками? Как это мешает людям, как дождь может поставить рак.